Привет! Как тебе этот фестиваль? Ну, я первый раз на фестивале такого уровня, на Экодоме вот в этом году, в 2014. Честно говоря, очень понравилось. Ну, ожидал каких-то, таких ну, скучных лекций, возможно, как по вебинару. Но на самом деле здесь все более такое живое, более интересное. Потому что живое общение с докладчиком, это намного лучше, приятнее и полезнее, чем чем по интернету к тому же. Вот. если выделить из того что мне больше понравилось но ну, понравилось выступление Михаила Немова это печи колпаковые печи кстати узнал очень много интересного не ожидал что печь содержит в себе внутри очень ну, имеет такую структуру и то что печи оказывается могут лечить имеет имеют свое, свое особое такое излучение близкое к Да, какой-то особенный. Вот. Также понравился еще глиняные штукатурки Мартина, Это мастер из Чехословакии, из Чехии, который живет теперь в России. Очень интересно, оказывается, можно даже квартиру свою отделать в таком очень, очень полезном стиле, да? сделать из глины и живя в городе получается какое-то эстетическое наслаждение, удовольствие и плюс э -э, это полезно для здоровья. Но лучше все равно жить в своем доме. Здесь как раз основная тема это свой дом, своя земля. Очень много было сказано и я думаю очень много полезно все это вынес. И рад очень новым знакомствам, потому что очень хорошие люди и... Ну, теперь в руках появится желание что-то сделать уже и уверенность, что это получится. Ну, это желание да. было, но теперь она удвоилась или утроилась. То есть, укрепилась, да? Что конечно. Просто конечно. бери и делай, да, да. спокойно? Да. Получается да. уже после да. этого. Да. да, даже ту же печь можно, оказаться сложить своими руками. Единственное, что на... нужно проштудировать, посмотреть, как это делают люди, которые этим занимаются очень давно, которые на этом собаку съели, можно так сказать. Вот. И нет ничего невозможного. Благодарю. Даже хлебную да, печку из глины, а, песка, да, соломы. Сзади... <barbarian> <сор Desperate> <сор> <сор> Наесты хлеба из нее. Здоров. Благодарю. Откуда поехал? Ну вот такое у нас здесь. Микропоселение было, лагерь. Уже нам пора лично собираться, строить новые печи. Иван да? Ну, там хороший.